Всем привет ребята, вы на канале Мастерджелло. Сегодня я вам поведаю недавние события в сфере технологий и игр. Хочу вас сразу же попросить поставить лайк, подписаться на канал. Все, не буду задерживать. Берите чаек, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Наконец-то закончилось финальное эмбарго на превью Xbox Series X благодаря чему журналисты смогли поделиться всеми впечатлениями от консоли. В целом, они не сообщили ничего нового на фоне предыдущих материалов. Но интересные моменты все же есть. Сравнение нагрева к новой консоли с PlayStation 4 Pro, Xbox One X, GeForce RTX 3080 в паре с процессором AMD Ryzen 9 3900XT. На фоне обеих консолей предыдущего поколения, Xbox Series X в тесте показал лучшие результаты. Исследования проводили на уровне Мумбаи в Hitman 2, то есть на Series X игра запускалась в режиме обратной совместимости. Комнатная температура равнялась 23 градусам. Температуры вы можете наблюдать у себя на экранах и как мы видим показатели довольно таки неплохи. И у нас не будет стоять дома огромная печка как это было с Xbox One. CD Project посвятила четвертый выпуск Night City Wire транспортному миру Cyberpunk 2077, который можно покупать или заимствовать у жителей Night City. При этом, как и сообщалось ранее, разработчики предусмотрели два варианта камеры при управлении машинами, с видом от первого и от третьего лица с детализированными интерьерами. Из очевидного подтвердили гонки в качестве дополнительных активностей. В добавок стало известно, что в игру добавят машину Джонни Сильверхенда Porsche 911 1977 года выпуска. А также в игре появится уникальный мотоцикл, который вместе с товарищем в 2011 году учредил сам Киану Ривз. На видеоролике видно, что каждый автомобиль имеет уникальную сборку и выглядит очень футуристично. К сожалению, мы не увидели разрушаемость и повреждения автомобилей. Очень надеюсь, что данные очень важные аспекты не будут сделаны как в NFS и что физика автомобилей не будет картонной. Microsoft официально представила стартовую линейку Xbox Series 31 проект. Многие из представленных игр были выпущены уже какое-то время назад, но разработчики специально обновят их для использования особенностей новых консолей. Проекты со звездочкой доступны подписчикам Xbox Game Pass стартовую линейку также не включат игры, которые появятся в продаже уже после 10 ноября. Среди них Call of Duty Black Ops Cold War, Mortal Kombat 11, Destiny 2 и The Medium. Напомню, что Smart Delivery это кроссбайт, когда игра одновременно доступна на Xbox One и Xbox Series, при этом сохранение между обеими версиями совместимы. Очень жаль, что такие шедевры как Red Dead Redemption 2, Mafia 1 Remaster, а также грядущий Cyberpunk 2077 не включили в стартовую линейку. Но будем ждать и надеяться, что в скором времени эти игры портируют на коробку. А теперь приступим к самой долгожданной новости за этот месяц. Sony наконец-то показали интерфейс PlayStation 5, который должен упростить и ускорить многие процессы. Над его созданием работала международная команда в течение нескольких месяцев. Домашний экран с консоли теперь выглядит следующим образом. Он работает в 4 k и HDR. Sony продолжает использовать принципы дизайна, заложенные в интерфейсе PlayStation 4, но меняет и улучшает их. При нажатии вниз, как и на PlayStation 4, откроется уникальное для каждой игры меню. Важным отличием станет то, что у игр и медиа-приложений будут отдельные меню, переключаться между ними можно будет на верхней горизонтальной панели, где также доступны поиск настройки системы и параметры учетной записи. А PlayStation Store теперь стал частью интерфейса консоли, а не выступает отдельным приложением. Быстрое меню, которое на PlayStation 4 включалось с зажатием кнопки PlayStation, и заменили на центр управления в PlayStation 5. Он вызывается одним нажатием кнопки PlayStation и во многом, напоминая страницы игр в библиотеке Steam, где можно следить за новостями, свежими скриншотами и событиями. В качестве примера показывают уровень Большое приключение и Секбое, при нажатии на который мы видим разную информацию об этапе, включая приблизительное время для его прохождения и доступные испытания. При этом подписчики PlayStation Plus получат доступ к специальным подсказкам для выполнения определенных испытаний. В показанном примере открывается специальный ролик, который демонстрирует, как найти костюм монаха для секбоя. Подобные подсказки можно включить в режим «Картинка в картинке» или занять левую часть экрана, чтобы они не наслаивались на саму игру. Уведомления станут интерактивными. Получив приглашение в голосовой чат, игрок может нажать кнопку PlayStation для доступа к быстрому меню уведомления. Оттуда можно присоединиться к тусовке или получить более подробную информацию о чате. Если в тусовке кто-то решил транслировать игру для чата, то следить за процессом смогут все желающие. А смотреть как из-за подсказками можно как в режиме картинки в картинке, так и выделить место в стороне от экрана своей игры. Меню Create, который заменит меню Share, позволит не только делиться скриншотами и роликами, но и изменять их. На PlayStation 4 можно было только редактировать видео, но на PS5 добавили и графический редактор. Вдобавок помимо возможности писать сообщения их можно наговаривать. При этом скриншот и видео записываются в 4К. Sony обещает, что это лишь первый взгляд на интерфейс и до выхода компании еще есть о чем рассказать, однако на сегодня все. Вот вам еще немного скриншотов. Так выглядит меню включения системы. Нам оставили три стандартных способа взаимодействия с меню. Теперь оно находится в маленьком квадрате и не приходится открывать огромное меню наполовину экрана. Анимация выключения выглядит следующим образом. Нам показывают саму консоль, а также рекомендуют, что не нужно выдергивать кабель питания из розетки. Будем надеяться, что интерфейс на PS5 не будет лагать так же как и на PS4, и все будет работать намного быстрее из-за нового SSD. Напиши в комментариях, ждал ли ты новый интерфейс PlayStation 5 и какую консоль планируешь покупать. С вами был Владислав, если ты узнал что-то новое, то поставь лайк, подпишись на канал, до следующих новостей.